И снова привет, с вами снова Оптимус, снова Хилклим Рейтинг 2, сегодня погоняем, подкрываем кучу чемоданов и купим новую машинку. Что же это будет за машинка? Э, узнают те, кто досмотрит до момента покупки, в принципе, смотрим, ждем и можем, в принципе, пока в комментариях э, писать свои варианты, какую же машину мы все купим. Была спонтанная покупка, если честно, но э, в общем, в принципе, смотрим, ждем, а пока давайте-ка с вами, наверное, в сельский кубок погоняем. Что же у нас тут в сельском кубке будет? Супер дизель, наверное, как всегда, не будем менять машинку пока. Пусть будет наш стабильный прокачанный дизелек, который нам принес уже не один десяток побед и ни одну тысячу золотых монеток будет идеальный старт и погнали идеального старта нету что-то мы с проходной немножко слабанули но пока давай давай давай давай оптимус разгонять а не надо уступать никому позиции 0 5 интересное имя у парня 05. если ты нас смотришь напиши пожалуйста свое реальное имя кстати, ребят кто встречал себя в наших видео дайте о себе знать не очень интересно гоняем ли мы с реальными соперниками или все-таки же ездим с ботами но скажу то одно ну я играю на компьютере и э, сразу скажу когда нету интернета с соперниками погонять я не могу кто, ну на телефоне не готов сказать кто играет на телефоне, скажите, вот я знаю игры некоторые, которые идут <смех> на телефоне без интернета. Вот есть игра Кэтс. Uh, кстати, как вы смотрите насчет того, чтобы в ближайшее время натя... начать снимать обзоры именно на эту игру Кэтс? Кто играет, тот поймет. Кто не играет, давайте, uh, как только появится, я сразу... сразу же дам вам об этом знать. В принципе, аккаунт у меня там уже есть, уже есть достижения определенные, но пока как-то, ну, играют на телефоне. Вот. А, может кто-то подскажет какую-нибудь толковую программку для записи видео с телефона. У меня Android FitCut 4.4.2. Кто сталкивался с записью, дайте, пожалуйста, знать, какую хорошую программку можно себе поставить то с компьютера как-то пишем ну, может нам попробовать на компьютере Но там у меня просто уже аккаунт прокачан Вот, и будет Как бы начинать сначала Все, не знаю, интересно, не интересно а, В общем, даю Все карты в руки вам Говорите, начинать ли сначала Либо же поставить например, Программу на Android На свой телефон и уже Свои достижения дальше вам показывать Вот Ну, а пока у нас Закончился первый турнир, первая позиция, все три победы на всех трех заездах у нас... Так, так, так... Давайте-ка купим новую машину. Новую машинку мы будем выбирать по принципу квеста. Вот, выше поднимаемся, что у нас есть? Три варианта. Обычный джип есть, моноцикл и можно купить вот такой Ford Mustang спортивный автомобиль. Хотелось бы, конечно, в жизни такую машинку Ну, что поделаешь, в жизни нужно много зарабатывать А пока давайте погоняем в игрушки Поставим какую-нибудь детальку Может, тюнингуем мощность Вот вот эту трубу мне интересно было поставить У меня нету просто на других автомобилях такой детальки Ну и возможность, естественно, поставить Хотя нет, давайте все-таки поставим магнит я думаю, что магнит для нас на этом этапе пока будет важнее. Ведь мы не с соперниками гоняем, а сейчас будем собирать. Ну, то есть, в зависимости от гонки, можно подбирать детальки. Вот, водитель, шапка. Я думаю, шапка не покатит и вообще внешний вид. Хотя, давайте э, лицо, наверное, поменяем. И шапку мы сейчас ему поменяем, потому что уже спортивного спортивном автомобиле голову видно. Вот такой вот. Причесанный парнишка в кепочке у нас будут гонять в спортивном мустанге нет да вот шлем ну да логично в принципе так этот цвет не катит такой или красный так колеса колеса серый наверно красный или вот такой вот светло-коричневый какой же светло-коричневый давайте оставим не знаю, если бы он был немножко потемнее или каким-нибудь фамильоном, было бы, конечно, лучше. Но пока и так, мне кажется, очень даже ничего. Если вам не нравится, пишите об этом нам. Будем менять цвет, если большинство мне напишет покрасить красный, делаем красный. Вот. А пока давайте посмотрим-ка, на что способен вообще, ну... Вообще никаких улучшалок у нас нету. И мы гоним на, на нем и догоняем. Смотрите, супердизель свой догоняет. Ну, супердизель у нас здесь, наверное, еще не на максимальных, но тем не менее, смотрите, как мустан рвет. Просто рвет землю под собой вообще без всяких улучшалок. Мне аж страшно представить, что же он будет вытворять, когда я его прокачаю. Вот, давно надо было, наверное, купить этот автомобиль. Хотя писали некоторые в комментариях, что не вздумай покупать, неуправляемый, вообще, пипец, хана, машина какая-то говняная. А я вижу совершенно противоположную вещь. Машинка не улучшена, не прокачена, а валит он, ну, я не побоюсь этого слова, что дурная валит. Главное не сломать себе шею. Пока гоняем на асфальте. Я думаю, в ближайшее время погоняем и по грунтовым гоночкам. Попробуем, наверное, купить на него улучшалки. Не знаю, будем покупать по мере поступления денег, потому что, ну, как бы играем мы в последнее время не так уж часто. Вот. А, а деньги влаживать-то тоже ну, мы не влаживаем, играем по-честному. Вот, ребята. Ребятушки, ставим пальчики вверх, кстати, большая просьба, и делитесь нашими выпусками, а то я смотрю, что активность как-то на канале падает, хотелось бы увидеть отдачу от вас, я, видите, стараюсь распевать, ай, слем потеряли, такой крутой шлем. В общем, ребят, обратно, подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, делитесь нашими выпусками, не жадничайте. Всем пока-пока.